Друзья, приветствую всех. Меня зовут Максим Галабокий. Сегодня у нас 27.05, и сегодня я проведу вебинар по проекту Крипта Акселератор. Мы с вами рассмотрим интерфейс сайта, и я вам расскажу про функционал данного проекта. Значит, сразу коротко расскажу вам о нашем криптосообществе. Мы являемся, наш проект является Крипта Акселератор, это часть проектов криптосообщества века — это криптосообщество, которое продвигает криптоиндустрию, технологии, ведь мы все видим, как развивается все, что связано с криптоиндустрией, потому что еще там, 8 лет назад мало кто знал о криптоиндустрии, знал о криптовалютах и технологиях, но сейчас они уже на, у всех на слуху и, соответственно, развитие идет семимильными шагами. А наша платформа, она как раз помогает людям освоиться в этом непростом мире. Конечно же, мир криптовалюты, его нельзя назвать простым. Здесь есть свои правила, которые нужно выучить. И у нас просто замечательное сообщество для того, чтобы учиться и зарабатывать параллельно. Так как у нас присутствуют и криптовалютные проекты, в нашем сообществе есть наша криптовалюта, криптомонета ВЕК, также у нас есть криптобиржа. Поэтому все этапы обучения для того, чтобы основные, по крайней мере, как переводить, как выполнять, как вкладывать криптовалюту, все это можно освоить на наших площадках. И вот проект криптоакселератора, о котором мы поговорим с вами сегодня, как раз и есть таким проектом, который позволяет нам осуществлять вклады в криптовалюте, точнее, осуществлять, вложить в век эта криптовалюта нашего сообщество стейкинг пул и благодаря этому приумножать нашу криптомонету, что я считаю очень важным, так как криптомонета наша ограничена общей миссией в 21 миллион монет и соответственно с каждым годом, вот уже второй год пошел существование данной монеты и соответственно... С каждым последующим годом ее количество будет уменьшаться, а те, кто сейчас ее приумножают, увеличивают свои возможности. Сайт Криптоакселератор, это один из, точнее не сайт, а проект это один из таких самых, я считаю, интересных проектов нашего сообщества, так как он позволяет приумножать саму монету в чистом виде, то есть вы осуществляете вклады в криптомонете век и, соответственно, Получайте начисление тоже в криптомонете ВЕК. Более подробно об этом я сейчас вам расскажу, покажу кабинет нашего проекта, покажу, как пополнение происходит, точнее, в какие меню надо заходить, где осуществлять вклады, где можно приобрести, точнее, обменять ресурс, точнее, ценный актив АЦЦ, который присутствует на данной платформе нашей. Так что сейчас я включу демонстрацию и вам это все продемонстрирую. Владимир, прошу сказать, видно ли экран? Напишите, пожалуйста, в чат. Видно. Отлично, друзья, перехожу на сайт криптоакселератора. Есть, он загрузился. Так, итак, друзья, перед вами кабинет криптоакселератора. Как вы видите, он открыт на титульной странице. Как только вы пройдете регистрацию, вы попадете как раз в это меню. И в личном кабинете вы сможете увидеть в, верхнем, в верхней части это... Криптовалюты, которые участвуют, ну, которые принимают участие в данном проекте и которыми можно производить взаимодействие. И их курсы. Вот наша криптомонета ВЕК, актив АЦЦ, это актив криптоакселератора, призм, криптовалюта БИП, АТХ, это эфир, Этериум и Райдо, это токен нашего сообщества. Далее вы видите Баланс. Допустим, на балансе сейчас находится там 73 цента, 290 век, 280 АЦЦ, 0 призмов, 0 бип и два райда. Также мы здесь с вами можем увидеть, опустившись чуть ниже, я увеличил специально окно интерфейса, чтобы вам было видно хорошо, лицензии вы можете увидеть. У нас есть в проекте Четыре лицензии это Silver, Gold, Platinum и VIP. Я вот немного отдалю для того, чтобы вы видели их все. А сейчас вот вы видите четыре лицензии. Silver, Gold, Platinum, VIP. Стоимостью 30 долларов, 300, 3000 и 15 тысяч долларов. Теперь я вновь приближу, чтобы вам было лучше видно. Итак, рассмотрим... Примеры лицензии. Что это означает? Значит, Для начала стоимость лицензии. Вот самая базовая лицензия, она стоит 30 долларов. Для того, чтобы принимать участие в данном проекте, нужна активная лицензия. То есть вы должны приобрести лицензию после регистрации и после этого вы сможете осуществлять какие-либо действия в проекте. Конечно же, предварительно пополнив баланс средств для того, чтобы осуществить, осуществить данную покупку. Как вы видите, лицензия базовая стоит 30 долларов, но приобретается она за криптомонету ВЕК. И как вы видите, курс ВЕКа 2,5 доллара, что составляет 12 ВЕК. То есть 30 поделить на 2,5 будет 12. Также вы можете увидеть внизу те лимиты, которые действуют по данной лицензии. То есть после того, как вы приобрели лицензию, а еще лучше до того, как вы ее приобрели, вы изучите, какая лицензия вам больше подойдет, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в чат, обращайтесь к вашему оплайнеру, который вас пригласил. В зависимости от того, какими средствами вы располагаете, вы выберете себе лицензию. Понятное дело, чем большими ресурсами вы располагаете, тем большую лицензия, скорее всего, для деятельности вам понадобится. Итак, давайте рассмотрим базовую лицензию стоимостью 30 долларов. Как вы видите, она выделена таким сереньким цветом. Это означает, что на данный момент в этом кабинете действует лицензия как раз вот эта вот лицензия Silver. По лицензии Silver у нас показана сейчас стоимость ее 30 долларов. Есть ежедневный лимит на продажу от ежедневный лимит на продажу от общего лимита на продажу 1 Это ежедневный лимит на продажу ACC. К этому мы вернемся чуть позже. Также нам сообщают о том, что действует двухуровневая реферальная программа. В чем разнятся у нас другие лицензии? У нас на лицензии Gold тоже 1% ежедневный лимит, но уже действует четырехуровневая реферальная программа. На лицензии Platinum это 2% от общего лимита, и уже действует шестиуровневая реферальная программа. И на последней лицензии самой большой VIP – у нас 3% ежедневный лимит, и действует максимальная 8-уровневая реферальная программа. Теперь я вновь приближу, чтобы вам было лучше видно. Итак, с этим мы разобрались. То есть вы должны понимать, что чем больше лицензию вы приобретаете, тем, соответственно, больше у вас есть процент ежедневного лимита. И также тем более глубокий уровень реферальной программы вы можете охватить. Далее идет длительность. Длительность лицензий также разнится. Базовая лицензия Silver действует всего 100 дней, лицензия Gold действует 120 дней, лицензия Platinum действует 180 дней и лицензия VIP действует целый год 365 дней. Я периодически буду переключаться, переключать масштаб для того, чтобы вам было видно и последнюю колонку. Значит, далее у нас есть лимиты на покупку и лимиты на продажу. Что это за покупка и что это за продажа? Это лимиты на покупку АЦЦ и лимиты на продажу АЦЦ. АЦЦ – это специальный актив, который у нас был принят и разработан специально для сайта Акселератор И он позволяет расширить вам лимиты действий вашей лицензии об этом мы поговорим с вами чуть позже и также он применяется и в других проектах нашего сообщества то есть лимит на покупку это как раз говорит о том что мы на 300 долларов на минимальной лицензии можем приобрести ACC и на 150 суммарно его продать соответственно на лицензии gold это три и полторы тысячи на на покупку и продажу на лицензии platinum это 30 тысяч и и 15 тысяч на покупку и продажу. И на последней самой большой VIP лицензии это аж на 150 тысяч долларов. И на 75 тысяч долларов, возможно, продажа. Также здесь нам посчитали дневной лимит. То есть вот этот как раз 1% от 150 это 1,5 доллара. Соответственно, дневной лимит на лицензии стоимостью 300 долларов это 15. Дневной лимит на стоимости платинум это 300 максимально насколько можно продать АТЦ и дневной лимит на VIP лицензии у нас 2250 долларов. Итак, далее мы с вами рассмотрим. У нас есть лимит на стейк, лимит на стейк. Что это означает? Как я вам и говорил, как раз криптоакселератор его основное предназначение это стейкинг криптовалюты век. Что такое стейкинг? Это. Когда вы размещаете, удерживаете криптовалюту, которая у вас есть по нормам и лимитам той лицензии, которая действует, и за это компания вознаграждает вас дополнительным процентом начисления. То есть вы удерживаете данную криптовалюту, срок удержания ее составляет 30 дней, после того, как вы удерживали ее 30 дней, вам начисляется по... В зависимости от э, пакета, который у вас, вам начисляются дополнительные проценты. Так вот, лимит на стейкинг у нас составляет 400 долларов в эквиваленте э, вековом. Это у нас, э, сейчас, секунду, по курсу. Два с половиной. Это у нас 160 век на данный момент мы можем максимум стейкать. Стейкаем мы именно веки. Но лимит указан в долларах и стоимость лицензии указана в долларах, потому что век это криптовалюта и она может как увеличиваться, когда спрос увеличивается, так иногда уменьшаться, когда спрос на криптовалюту уменьшается. Тут действуют законы спроса и предложения. Итак, далее у нас идет, с этим мы разобрались, далее у нас идет лимит на стейкинг с АЦЦ. Это означает, что это означает? Как раз АЦЦ, о том, что я говорил выше, если вы его приобрели заранее и применили, то у вас расширяется стейкинг-лимит. Вы уже можете не на 400 долларов осуществлять стейкинг, а на 500 долларов, то есть на данный момент это 200 век, вы можете положить в стейкинг и получать проценты. Далее как раз идет описание процентов, то есть месячный процент по стейкингу по базовому и без использования АЦЦ у нас составляет 9%, процентов. то есть вот на 400 максимум долларов вы можете под 9% процентов положить и через... Пройдет 30 дней и вам дополнительно будет начислено 9% век от того количества век, которое вы удерживали, но не более чем лимит. А если вы вложили на 500 долларов, то соответственно и активировали АЦЦ, и, и, и вклад у вас увеличивается в стейкинг аж до 500 долларов, Но и целый процент добавляется по стейкингу, что конечно же очень приятно, поэтому я рекомендую всем использовать АЦЦ по его прямому назначению, потому что это очень-очень выгодно. Аналогично по другим лицензиям. На лицензии Gold у нас точно также есть лимит на стейкинг обычный, без использования АЦЦ, это 3000 без и 5000 с использованием АЦЦ. На лицензии Platinum это тысяч. И 50 тысяч соответственно. И на самой большой лицензии это у нас 150 тысяч без использования АЦЦ и 250 тысяч с использованием АЦЦ. Также отличаются процентные ставки. Чем более дорогая лицензия, тем больше процентов. На базовой лицензии вы получаете без использования 9, а с АЦЦ 10. На лицензии Hold это 10 и 12 на лицензии Platinum 12,14 и, и, соответственно, на самой дорогой лицензии 14 и 16. То есть от 9% минимум до 16% максимум на ваши средства веки, которые находятся в стейкинг пуле можно дополнительно получить прибыли благодаря удержанию криптовалюты в проекте. Итак, есть далее идет надпись «второй лимит» такой при использовании первого. Что он означает? Это такое промо от компании. На лицензиях Silver, Gold и Platinum действует второй лимит. То есть, к примеру, на лицензии Silver вы можете максимум использовать в стейкинг-пуле, осуществить вклад на 500, эквивалент 500 долларов. Но как только вы... Превзойдете эти 500 долларов, то есть вы, вложи... вы можете осуществлять вклады как частями, так и одним вкладом, это как вам удобно, но как только вы достигли 500 долларов вложений и при условии того, что ваша лицензия еще действительно, она работает, вам откроется второй лимит, то есть еще на 500 долларов вы сможете осуществить вклад веках и, соответственно, получить больше прибыли. При этом ничего дополнительно приобретать не надо, так как это промо. Оно входит, но оно не увеличивает длительность самой лицензии. То есть, если лицензия 100 дней, соответственно, она как была 100 дней, так и остается 100 дней. Итак, дальше кэшбэк. Кэшбэки у нас отсутствуют и составляют 0%. И последний пункт идет стоимость активации АЦЦ. На лицензии Silver это у нас 3 доллара стоит активация АЦЦ, то есть на 3 доллара вы должны активировать АЦЦ в эквиваленте для того, чтобы увеличить лимит и соответственно увеличить, я имею в виду лимит на стейкинг и также процентную ставку доходности. На лицензии Gold это 50 долларов, на лицензии Platinum эквивалент 625 долларов в АЦ, и на последней лицензии на VAP самое большое, это 3750 долларов в эквиваленте АЦЦ. Использовав любой из лимитов, напоминаю, у нас есть лимит на покупку, на продажу и лимит на стейкинг. Любой, если вы лимит использовали, вам открывается вновь возможность приобрести лицензию. К примеру, у вас век достаточно для того, чтобы ну, к примеру, у вас 600 век или 500 век, и вам лицензия Gold слишком большая, вы ее может быть не успеете, к примеру, исчерпать, или там, ну, по каким-то причинам вы, к примеру, вам нет необходимости покупать лицензию Gold. Соответственно, вы можете положить средства в стейкинг и повторно активировать после того, как лимит у вас исчерпается, активировать повторно лицензию и также осуществить дополнительные вклады. С базовой страничкой мы с вами разобрались и переходим в пункт «Финансы». Что же у нас прячется, в фун... находится в пункте «Финансы»? Здесь у нас есть пополнение и вывод из проекта. Также, я покажу ниже, здесь есть информация о финансовых операциях. Как вы видите, первое окно, первая доступная вкладка – это «Пополнить». Здесь вы указываете сумму пополнения. Для того, чтобы первым действием, перед тем, как приобрести лицензию, вы должны как минимум завести век веков достаточно для того, чтобы приобрести лицензию. Что для этого нужно сделать? Вы указываете там количество век, к примеру, 12 век, выбираете систему WebCoin API и нажимаете «Пополнить». После этого вам будет сгенерирован адрес, как только вы переведете на данный, на ваш адрес, не на данный, а на тот, который вам сгенерирует система, его можно скопировать. И также идет предупреждение, что только веки можно пересылать. Также есть QR-код. Если вы нажмете «Я оплатил», то, соответственно, транзакция произойдет быстрее. Так, сейчас придется свернуть и вернуться назад вот так. Эскейпом, к сожалению, не удалось. Итак, смотрите, также здесь есть возможность пополнения USDT в формате ERC-20. Есть возможность пополнить призмы и бип, минтер бип. Далее у нас есть пункт вывод, закладочка. Ага, Кстати, забыл вам сказать, сейчас вернусь пополнить. То, что, как вы видите, здесь ничего нет, никакого описания, так как комиссия на пополнение проекта отсутствует. Если только она не взымается самой либо блокчейном, если вы переводите, допустим, эфир, либо ну, платежная система, через которую вы пополняете. А вот в меню вывод, как вы видите, есть табличка, в которой указана комиссия, которая будет взыматься за вывод той или иной валюты. И также лимит. Это будет один из тех лимитов, о которых я вам говорил. И также есть минимальный вывод. Прошу обращать внимание, иногда обращаются, почему, к примеру, я не могу вывести. Вот, к примеру, у меня на балансе, сейчас я вам покажу, находится два райда, а минимальный вывод – три райда. Поэтому вывести на данный момент райда возможности нет. В принципе, я могу из какого-то проекта либо биржи перевести райда, и для того, чтобы их было хотя бы три, и вывести. Таким образом, вы можете обойти этот лимит, но, естественно, вы немножечко потратитесь на комиссию дополнительно. Здесь также для вывода вы выбираете сумму и выбираете систему. На данный момент у нас доступны веки, USD в формате ERC-20, призмы, BIP, райда токен и ACC. Сюда, естественно, мы вставляем с вами адрес. Далее у нас идет перевод средств, в этом крайнем пункте мы можем переводить средства, ну, в принципе, вашим партнерам, к примеру, вы можете переводить, для этого вы выбираете валюту, здесь доступен только ВЕК, и после того, как вы выбрали ВЕК, вам нужно назвать логин и email данного партнера, и вы можете отправить ему ВЕК, соответственно, оплатив комиссию в 1% и минимальный вывод, составляет один век. Также я вам сейчас покажу. Вот ниже у меня как раз закончился стейкинг моих средств. Как вы видите, вот закрытие депозита, закрытие депозита, закрытие депозита. Вот это вот как раз закончился стейкинг. И также вы видите партнерская комиссия, она начисляется в токене райда. Переходим дальше с вами в обмен. И здесь мы с вами видим такие закладки. Век АЦЦ, USD АЦЦ, PRISM АЦЦ и BIP АЦЦ. Это обмен. Он сделан для того, чтобы вы могли приобрести наш криптоактив АЦЦ. Расширитель наш. Значит, смотрите. Для этого актив данного сайта, акселератора. Для этого вы Можете пополнить либо веки, либо доллары, либо призмы, либо бип. Соответственно, после того, как вы их пополнили, вы опускаетесь ниже. И здесь вы можете увидеть, что, к примеру, вот на балансе я имею сейчас 290 век. Текущая цена АЦЦ в веках. И, соответственно, я могу приобрести, вот есть лимит покупки, то есть я его не израсходовал, у меня есть возможность на 300 долларов в вековом эквиваленте, на, на сумму 120 век приобрести актив АЦЦ. Либо есть продажа. Соответственно, здесь мы можем с вами увидеть, что есть возможность продать. У нас на минимальной лицензии 150 долларов, вот у меня 147 долларов. Суммарно я еще могу продавать АЦЦ. И есть дневной лимит. Это тот как раз лимит, который вы можете продать раз в сутки. Далее вам придется ожидать наступления новых, новых суток. И здесь вы видите объем ордеров на покупку АЦЦ за век. Сейчас у нас доступно почти 168 тысяч век или 400, эквивалент 419 тысячам долларов ожидает на приобретение актива АЦЦ, то есть вы можете встать в эту пару и приобрести АЦЦ за век. Также вы видите здесь график роста АЦЦ, и вот он как бы с самого начала, стоимость стартовала у нас с 10 центов, и на данный момент он достиг у нас уже 13 долларов и почти 83 цента. Естественно, если вы перейдете в закладку ESD, то здесь все то же самое, но вместо век у вас должен быть пополнен баланс в долларах и вы можете приобрести АЦЦ за доллары все точно так же то есть лимит на покупку здесь уже в долларах совпадает так как там веки были указаны а здесь прямо все указано в долларах и точно так же дневной лимит следующие закладки купить век переходим в нее и здесь нам отображают на каких криптовалютах, на каких криптовалютных биржах и обменниках вы можете приобрести нашу криптовалюту ВЕК, потому что она торгуется не только на нашей бирже, вот криптовалютная биржа CoinGalaxy.com, это криптовалютная биржа нашего сообщества, но также она, ее можно приобрести, либо продать на криптовалютной бирже BTC Alpha, на криптовалютной бирже CoinsBit и криптовалютной бирже WhiteBit. Также, также еще P2P, B2B. Да, у нас получается 4 сторонних криптовалютных биржи. И также CoinGalaxy это наша. То есть на 5 биржах торгуется, можно приобретать, либо продавать век. И также есть обменники, которые вы видите. Здесь вот 3 обменника. Вы также можете перейти и оплатить в них. В разделе партнеры будет информация о ваших партнерах, которых вы пригласите в экосистему, напоминаю, что действует разная по глубине реферальная программа, Каждый каждая лицензия добавляет два уровня, то есть Silver это два уровня глубины, то есть это непосредственно приглашенные вами партнеры и партнеры ваших партнеров. И соответственно дальше у нас уже на лицензии Gold идут четыре уровня и так далее. И самое важное, как бы, наверное, поле, которое есть сутью по сути этого сайта, это стейкинг пул. То есть именно здесь мы с вами осуществляем стейкинг наших век. На данный момент у меня нет активного лимита на стейкинг, но у вас здесь, там, где у меня написано 00 0 век, у вас будет отображаться остаток лимита в веках, которые вы можете вложить в стейкинг пул и, соответственно, через время получить, согласно маркетингу, проценты начисления. Для этого нужно нажать на клавишу, к примеру, у вас здесь будет написано 160 век, нажимаете на клавишу инвестировать, вводите 160 век или там, неважно, 120, вы можете абсолютно любыми удобными вам частями вкладывать лимит, и вы инвестируете их, ну, Вкладываете в стейкинг пул и получаете доходность. Тут у вас сразу же создаться депозит, будет написано, когда он был создан, когда он отработает и ежесекундно будет начисляться, начисляться по маркетингу проценты. Прошу обратить внимание, в принципе с сайтом мы уже разобрались, также есть настройки, в которых вы можете поменять свой логин ну я имею в виду увидеть свой логин пароль также внести свои контактные данные для связи партнеров ну и поменять важные такие вот пункты сейчас я вернусь в нашу комнату остановлю показ так друзья что я вам еще хотел сказать что важного Значит, вы пока формируете вопросы, я на них как раз отвечу, а пока дорассказываю вам по поводу стейкинга. Если вы очень часто задают вопрос, возможно, я предвижу, возможно, такой вопрос сегодня будет, значит, смотрите, очень часто бывает так, что пользователи, участники нашей экосистемы задают вопрос, я уже вложил в стейкинг-пул определенное количество век, допустим, не было у человека ускорения, он вложил 100 век из 160 на данный момент доступных для, ускорения, для стейкинга без АЦЦ. Но он обращается и говорит, я хочу и расширить, ну то есть мне мало 400 долларов в эквиваленте, я хочу получить 500, и я хочу активировать. Что произойдет? Расширение будет и ускорение действует только на те, вклады, которые я буду сочленать новые, или на те, и на те, которые уже действуют. Друзья, будут ускоряться и те, которые уже действуют. Вклады. Единственное, что ту часть времени, которая, ну, к примеру, пользователь, участник наш не сразу решил ускорить, а, к примеру, через 5 или 10 дней, то вот те 10 дней, которые уже были, прошли. Естественно, ставка составляла 9%, если на минимальной лицензии, а после того, как он активировал ACC, ему и дополнительный лимит дали. И, соответственно, все депозиты будут и старые, уже созданные, и работающие, там, к примеру, 10 дней, и все новые, которые он будет осуществлять, они уже будут идти под 10%. Также очень важно понимать, что средства, которые вы вкладываете в стейкинг, вы имеете возможность отменить стейкинг и вернуть их себе на баланс, если вдруг что-то там случилось, какая-то мега-акция, либо еще что-нибудь, и вы решили, что... Вы желаете вложить их туда, но я бы не рекомендовал бы это делать, потому что в таком случае средства вы возвращаете, но те проценты, которые начислялись, ну, к примеру, вы 20 дней прождали, а потом отменили стейкинг, то вот ну, вы вложили 100 век, к примеру, 100 век вам вернется, но эти 20 дней, которые вы ожидали, вы их, по сути, ну, потеряли. Процент э, сгорает при досрочном снятии. То есть если вы уже активировали и... Тем более, если вы ускорили, то очень желательно дождитесь, когда пройдут 30 этих суток, и вы получите ваше начисление, а потом дальше там, либо реинвестом занимаетесь, либо выводите. Тут уже каждый распоряжается своими средствами сам, друзья. Я надеюсь, вам все было понятно. Если будут вопросы, в принципе, можно будет подключить демонстрацию, если что-то было непонятно в кабинете, поэтому задавайте, с радостью отвечу на ваши вопросы. Так, Батыр, если я правильно читаю ваше имя, спрашивает, когда добавят ввод и вывод USDT через TRC-20. Как, да, как вы видели, на данный момент у нас действует только USDT в формате ERC-20, то есть не в TRC. Когда это будет Батыр, я, к сожалению, не могу вам сказать, потому что... Данное решение принимает администрация, исходя из того, видимо, какая криптовалюта на данный момент ну, как бы необходима для осуществления деятельности. Поэтому для того, чтобы узнать изменения, вы должны зайти в кабинет и посмотреть, в, каком, в какой сети сейчас происходит пополнение либо вывод USDT. Друзья, есть ли какие-то еще вопросы? Как я и говорил сегодня, когда стартует проект, то, понятное дело, большинство заняты полезным и важным делом. Так, Артур спрашивает. В акселераторе быстро заканчивается век в, ст... в стенке? В стенке. Он имеет в виду в стакане, наверное, так называемый сленг. Значит, что будет, когда кончится век? Когда закончится век, значит, будет расти другой стакан по логике вещей. Соответственно, у нас может быть, ну, вот сейчас заполнен только один стакан. Сейчас у нас больше людей желает приобрести АЦЦ, если очередь закончится, соответственно, мы будем, пользователи будут создавать, и уже очередь будет тогда на продажу создаваться. Но обычно, когда происходит нечто подобное, то есть приближается очередь, очень часто администрация проводит какие-то интересные акции, либо промо. Даже сейчас у нас проходит, почему, к примеру, люди, пользователи очень часто используют ВЕК. Потому что по промо, которая действует, пока вы ожидаете, стоите в очереди, ожидаете приобретения век за, за век АЦЦ, пока вы стоите, на каждые, каждые сутки вам еще начисляется АЦЦ бонусом от компании. Поэтому следите за новостями. Я так думаю, что при надобности администрация проведет специально какое то промо и исправит данную ситуацию, если она будет. Благодарю за вопрос. Я так смотрю, что сегодня у нас в основном, видимо, пришли пользователи уже опытные, которые участники нашей экосистемы, которые уже видели. Но данный вебинар очень полезен для новичков, поэтому делитесь со своими партнерами, если им что-то непонятно, пусть присоединяются в чаты. Есть официальный чат Криптоакселератора, Владимир, если вам не сложно, добавьте, пожалуйста, ссылку на данный чат. Если будут вопросы, вы можете обратиться туда, вы можете обратиться в службу поддержки, если у вас есть какие-то технические вопросы. Друзья, ну я рекомендую вам не осуществлять какие-то необдуманные действия. То есть, если у вас возник какой-то вопрос и вы не знаете, что делать, обратитесь в первую очередь к своему вышестоящему оплайнеру, и если он тоже по какой-то причине не знает, что делать, то, конечно же, обращайтесь в службу технической поддержки или в наш чат, потому что э, иногда бывают у людей возникают вопросы, э, и, соответственно, для того, чтобы их разрешить легко и быстро и с минимальными какими-то нюансами, лучше всего, если вы будете присутствовать в чате, также, пожалуйста, подпишитесь на официальный канал нашего сообщества, также я прошу, Владимир, добавьте его. Это новостной чат всего нашего сообщества. Там новости по всем проектам, по акциям. И, соответственно, вы всегда будете просто в курсе хотя бы основных событий, которые происходят. А если будут вопросы, обращайтесь, всегда будем рады вам помочь. Сейчас еще появился один вопрос. А, значит, Оксана пишет, спасибо за вебинар, для старичков тоже полезен. Очень рад, что и старичкам было что-то интересное, возможно, кто-то открыл для себя что-то новое. И также Лидия спрашивает, можно отменить ордера, которые в ожидании? Лидия, ордера, которые в ожидании, я так понимаю... Век, это как раз я вам говорил, паркинг так называемый, он может быть только в паре доллар, либо век, отменить данные ордера нельзя, потому что они, ну, как бы, участие в них было как промо, и обязательством в этом промо было то, что данные ордера, если вы их выставили, то отменить их нельзя, но взамен компания очень-очень длительное время, я знаю, что некоторые пользователи, участники нашего наша экосистемы, которые еще там в первые даже дни либо недели э, оставляли ордера на приобретение ВЕК, вот они до сих пор, некоторые из них еще не добрались. И представьте, все это время э, они получали начисление в АЦЦ все это время. Они, может быть, АЦЦ приобретут меньше, чем они получили за время ожидания. Я так понимаю, вопросов у нас... Сегодня больше нет, поэтому был вас очень рад видеть, друзья, приходите на все вебинары нашего сообщества, они все очень полезны, узнаете много нового и каких, из чего-нибудь интересного по проектам нашего сообщества. Был рад вас всех видеть, да, благодарю вас также, что вы пришли. Вопросов больше нет, поэтому останавливаю запись, всем до встречи, до свидания. Итак, друзья, еще один раз благодарю за то, что посетили